Добрый вечер, уважаемые подписчики, друзья, моих соцсетей, моего канала. Сегодня у нас засяг Марк Анатольевич Соркин. И сегодня мы будем разговаривать, конечно же, об Украине, о последних выходках Зеленского и о перемене правительства в Российской Федерации. Чего ожидать, причины, может быть еще что-нибудь. Марк Анатольевич, здравствуйте. Добрый вечер, Андрей. Марк Анатольевич, ну сразу первый вопрос вот, касательно Украины, по последним событиям в Украине, Чтобы вот знаю, вы отслеживаете это дело, что вы могли сказать по поводу... А, а что произошло в Украине такое, что отличается например, от ноября или э, самого сентября прошлого? Я ничего не вижу, ситуацию. Слова, слова и обстрелы. Слова и обстрелы. И выступление по поводу, значит, Нового Рождественского Союза. Хочет этот клоун могилу своего деда топтать, ну, кто ему как раз помешает? зависает все у нас подвисает Не могу понять стрим тестовый немножко вот расслабили машину но ну, а на могиле то деда перед выборами 9 мая на коленях ведь его дед воевал под началом великого полководца жукова все-таки я ведь еще разговариваю. говорю он топчет могилу своего деда. Хотя не стесняется вспомнить его, когда это выгодно. И здесь, как говорится, поведение человека, буржуазному режиму Украины, абсолютно понятно и объяснимо. Назначили Зеленского для того, чтобы он продал иностранцам украинские черноземы. Ну, вот его задачу, он ее исправно выполняет. А все остальное антураж. Ну а все-таки Марк Анатольевич, смотрите, ну как-никак в нем течет еврейская кровь. Ну, можно говорить там переводня, не переводня, либо как, но факт остается фактом. Течет евре... еврейская кровь, и э, на фоне событий времен Второй Ой. мировой войны, э, Бабий Яр, на расстрелы и в Польше он. Вот. Поц! Поц! Э -э -э -э, скажи мне, пожалуйста, Андрей, а что, под микроскопом можно отличить? Еврейская это кровь, китайская, русская или какая-то? Можно отличить? Национальность человека это родители. А идеологическое убеждение его, у него свои. Я давно уже отказался от людей по национальности. Я разделяю людей по идеологии. Вот это вот коммунисты, а это не коммунисты. Вот и все. И тогда все становится на свои места. Капиталисту главная выхода, главная прибыль. Для этого можно и, как говорится, рассказать, что у него дед там еврей, а три брата его бабе миру. А можно сказать, что Советский Союз агрессор. А можно сказать, что э, бандеровцы Украину освобождали? Ну Все, что угодно, все, что выглянуто, то и скажут. Но в угоду чего это все делается, Марк Анатольевич? Ведь, э, ну как, сказать-то можно, но он же не только говорит дело такого рода, что они и делают. Вы же посмотрите Ой, без... на последнее событие. Останавливают, обратно же, останавливают автобусы какие-то за русский сериал, который там идет... Вопреки большинства здравого населения Украины, э, у водителя увольняют с работы после этого, хотя водитель вёл себя абсолютно адекватно. Э, дела ведь, дела вот, зигуют, мы зигуют, мы зигуют мы в Киеве. Зигуют в Киеве факельные шествия в Киеве. Ну извините меня, почему украинский народ, остальное, который за него проголосовал, позволяет это делать? Вот есть э, банда. Меньшинство народа, которое агрессивно, которое, понимаешь, всех загоняет. А остальные люди что сидят и ждут? Или что, это меня не касается? Это соседа бьют, а вот ко мне не придут. Ну, выходит, что так, выходит, что так. А тогда, извините меня, а чего удивляться. Небольшая банда, спаянная, скрепленная, подавляет остальных. А все остальные молчат. И трусливо голову втягивают в плечи. Ну и что? Они ждали другого результата, что кто-то придет, спать что-то поможет, так не придет. И не поможет. Ну а чем чревато все эти последствия? Ведь чем дальше мы. Все-таки была надежда, Марк Анатольевич, я вам так скажу, ложа руку на сердце, честно. Что э, розовых очков не было перед выборами, да, вот по поводу Зеленского. Для меня эти выборы все равно нелегитимны. Но после вот всех этих событий понимаешь одно, что э, все, все, то есть дно прорубано назад да и... Да его и не было никогда, дна, Андрей. Буржуазные выборы – это фикция. Понимаете, в чем дело? Выдвигает каждая группировка буржуазии своего, чтобы он е на нее работал. Вот и все. Где это, в какой стране мира это иначе? Везде одинаково. Еще раз говорю, пока народ не понял, что его обманывают. Хотя наверняка понял уже, но пока он не решится на, как говорится, противодействие бандитам, фашистам, бандеровцам. Так и будет. Ну а каким образом э, им противодействовать в сегодняшних реалиях Украины? Вы ж... а, извините меня, это делается очень просто. Начните с того, что а, не давайте переименовывать улицы, сносите памятники Бандере. А если кто-то выходит мешать вам, колы их. Чтобы они вас боялись, не вы их, а они вас. А то заранее испугались, понимаешь, здесь сидят и ждут, пока кто-то придет и спасет. Так не придет никто. Я говорил это, повторяю снова. Но как вы думаете... Они сами не возьмут в руки, как говорится, соответствующий инструмент. А как вы думаете, Марк Анатольевич, а как должна реагировать Россия на сегодняшние последние события на Украине? Ваше мнение? Я вижу очень интересную тенденцию что готовится, как говорится, создание некого объединенного государства. Но это мое субъективное мнение. Поэтому Россия не будет вмешиваться до самого последнего момента, пока до отчаяния не доведут украинцев, не доведут до отчаяния людей, которые живут на Донбассе, пока они сами не начнут отвечать бандитам. Скажите мне, пожалуйста, Сколько уже за январь месяц, с Нового года, обстреливали э, э, Луганскую и Донецкую Народной Республики? Сколько обстреливали? Но ну, вы знаете, за последнее время обстрелы уже стащились, и обстрел ведется с запрещенного вооружения. Это крупная вот это артиллерия, есть... это 120-е, 82-е. Ну, давайте, давайте скажем. Ребята, вы стреляете запрещенное оружие. 1579-е грозное предупреждение. Вместо того, чтобы ответить так, как надо отвечать. Еще раз говорю. Война это прежде всего э, действие на, как говорится, адекватно. Не хотите, чтобы вас обстрелили, вы не чертцы тех, кто обстреливает. В противном случае это все ерунда. это чревато. Чтобы бандиты свирепствовали на вашей улице. Уничтожьте бандитов. А ждать и рассказывать, а вот они такие яй яй плохие, нас обстреливают. Так извините меня, никого до этого дела Вы что, это еще не поняли? Вы знаете, хотелось бы, конечно, чтобы данный конфликт разрешился. Меньшей крови, что ли, за столом переговоров не как это должно да. быть. Но... Не будет но... никаких переговоров, не будет никакой меньшей крови. Понимаете, прошел тот период, когда можно было что-то решать, переговоры. Но ведь Минский процесс до сих пор еще жив, он же действенен. Контактные группы да. а встречаются. Собрались, а... собрались в группе, поговорили, разошлись. Кто-нибудь соблюдает эти соглашения? Нет. О чем разговор? Какой минский процесс? Ответ бандита может только один процесс, может ответить. Это, извините меня, тяжелый калибр, потому месту, с которого стреляют по вам. Вот и весь ответ. И тогда, извините меня, любые переговоры ⁇ это завершение войны. Они подводят черту под войной, которая уже закончилась, так или иначе. А в процессе войны какие могут быть переговоры? Только о безоговорочной капитуляции. Ну, готовы? Сдавайтесь. Ну, мы как бы, как, бы, как это вам сказать, мы сдаваться не собираемся. А тогда, Потому извините, что мы, мы знаем, что за нами правда. А тогда, извините, хватит болтать. Болтать хватит. Потому что, э, поскольку вы не отвечаете на их удары, они не видят у вас реальной силы. Поэтому и стреляют. Но Знаешь, я, безопасно, я. что на это никто не ответит. Что это для них развлечение. Вы что, еще не поняли, что для них, для бандеровцев выпустить десяток лишних снарядов по Донецку или по Луганску – это развлечение. Это удовольствие. Но вы знаете, их не такие вот удовольствия, как вы говорите, когда все-таки наши защитники дают им достойный ответ, это они затыкаются и прекращаются. Не дают они достойного ответа. Не дают. Потому что это, извините меня, жабьи прыжки на 5-10 метров туда-сюда. Выстрелили и убежали. Нет. Насколько я помню, референдум... Э 14 -го года он включался всю Донецкую и Луганскую область. А сейчас у Луганской и Донецкой Народной Республики хорошо, если одна треть. Куда же вы бросили, бросили жителей Славянска, Краматорска, Мариуполя? Куда вы их бросили? Ну вы знаете, как бросили. Нельзя сказать, что бросили, потому что Я на можно. сегодняшний день... Можно. Можно. У нас достаточно гуманитарных программ. Это программы воссоединения народа. Гуманитарные Зампаса. программы это не для меня. Это пускай благотворители занимаются. Извините меня, это безделие рукоделия, гуманитарные программы. Сколько на этих гуманитарных программах можно прожить? Кто его знает? Пока дают. А если давать перестанут? Тогда что? Тогда как? Если назвали себя республиками, Государствами. Значит, надо выстраивать промышленность, значит, надо выстраивать оборону, значит, надо бить врагов, тех, которые не дают вам спокойно жить. О чем мы говорим? Скажи Марка для больших детей. Марк Анатольевич, там в Российской Федерации произошли какие Изменение, это смена правительства, что-нибудь по этому поводу можете сказать? А вы знаете, Потому что это как, с... как гром среди ясного неба, если честно. Это, Не да, это, знаете, это просто немножечко открыть клапан растущего недовольства в России. А если вы посмотрите программную речь Мишустина и сравните ее с тем, что говорил год назад Медведев, я сомневаюсь, что вы 10 разных слов найдете. Сменили не правительство. Сменили, как говорится, э, в, в ярмарчном балагане э, этих самых, марионеток. Ширму заменили, а кукловод все тоже. Что там изменилось? Министр финансов как был, так и остался. Но вице-премьер по экономике выпускник высшей школы экономики там преподает. Те же либералы. Извините меня, вот цифровизация. И что? А что, когда-то подсчеты обходились без цифр? Как считали? Цифрами не пользуются. Или что, будут просто подсчитывать те же результаты только на айпаде или на компьютере? Чем принципиально отличаются абаки древнегреческие от этого? Да ничем. Ну, курс, курс, курс буржуазный. Курс на удовлетворение потребностей 10% населения. И попытка обмана 90% населения. А вот еще подождут. А вот еще лапши на уши навешивает. Ну что, вперед. Но все-таки какие-то изменения, как вы думаете, будут или не думают? Нет, конечно. Все изменения, которые сделали... Это не удлинилице, разрешили погромче гавкать. Все. А для нас, как для жителей молодых республик? Ребята, я много раз говорил, рассчитывать можно только на себя. Больше ни на кого рассчитывать незачем. Марк Анатольевич, мы же с вами прекрасно понимаем, что... ...своих врагов. Будете жить. Нет, они вас убили. Но дело и такого... Не поможет. Я это понимаю, но и вы же тоже понимаете тот факт, что мы-то воюем не с украинцами, не с народом Украины. Я а еще... с... Давай можно я сказать, тебя... что Соединенные Штаты, которые сегодня на Украине, ведут войну и против что? России. И что? И, что? Так, и как же нам одним противостоять такой махине? Да, подождите, Андрей. Всего махине коллективного Андрей, Запада. минутку. Что, на линии соприкосновения там есть американские войска? Достаточно много иностранных. Всякая а, разная. ЧВК. Против. Много инстру, инструкторов, оборудования. И... Американские или что-то еще. Официальные войска. В американской военной форме, под американским флагом есть? Нет. Не знаю, затрудняю сказать, но но, но. то, что они там, это, это то, что есть инструктора. Войну, официальные войска Украины. ВСУ и Нацбаты. Кто там в них, это отдельный разговор. Но ведь они используются безнаказанностью своей. Потому что вы никак не отвечаете адекватно на то, что они делают. И так будет продолжаться до тех пор, пока вы не начнете адекватно отвечать. А все эти разговоры, вот их Америка поддерживает, это, знаете, для беды. Америка проигравших никогда поддерживать не будет. А вы считаете их сегодня проигравшими? Если вы начнете воевать как положено, они проиграют очень быстро. Потому что тогда то, что сейчас играет против вас, инертность народа Украины будет играть против них. Они не соберут армию больше. Но ведь по последним данным мы, вот, попадают в плен, переходят и эти, я не знаю, как их назвать, скажем так, люди, которые, продавшие свою совесть, взяли все-таки оружие, пошли убивать. Они прямо говорят, открыто мы пошли воевать за деньги. Не идеологически, а за деньги. Да, так, если так. они будут платить, то все равно будут идти, по логике. Нет, не ну ну а сегодня будут. же идут... Не будут. Почему? Главного. Потому что они пошли за деньги убивать. А умирать за деньги, они не будут. Ну умирают же все равно, они же ведь тоже гибнут. Не умирают, в том-то и дело. Локально там один, два. Это может быть. А остальные-то живы. Живут, пьянствуют, активных действий против них не ведется. Так начните активные действия. Пускай они массово начнут умирать, тогда они быстро побегут. Вспомните, из Варина, Иловайска, Дебальцева, как они бежали, когда бежали. вы начали активные действия. Так что мешает сейчас? Минские соглашения. Ерунда это все. Потому что Минские соглашения подразумевают ответственность обоих сторон. А если одна сторона не соблюдает Минские соглашения, это дает право другой стороне тоже их не соблюдать. Но ведь положительный момент это есть. вот Последний обмен к пленными, к примеру, состоялся до этого. А, извините меня. А если вы... бы вообще ничего не действовало, то можно было бы уже ничего сказать и все. Ничего не действует. Ничего и не действует. Потому что вам не пленных отдают. Вам отдают людей, которых арестовали на Украине. Граждан Украины на граждан Украины, да. да. Можно сказать, твоих... Они, А у них, как сам Аваков говорил, у нас списочки есть, чтобы на очередной обмен снова арестовать тех людей, которые там вроде как чем-то недовольны. И отдать их туда. Не ставьте себе иллюзии, нет никаких пленных. Бандеровцы изымают граждан которые ни в каких действиях участия не принимали, а просто в заложники их взяли и вам отдали. За своих бандитов. Ну не поддавайтесь вы на обман. Ну тут Марк Анатольевич, понимаете, как вам сказать? А так и скажите. А сказать как есть, так и скажу. Есть люди, которые сейчас решают эти вопросы, но Решают. Мы не в силах их решать. Да, сказал О. бы я, врожденный интеллигентности позволяет. Решают они. Решатели. Может же им виднее как-то? Нет, так, не, знаю. не виднее. Да. В том-то и дело, что виднее тем, на кончи дома снаряды падают. Вот им виднее. Да, за последние... Ведь тем, у кого в семье убило кого-то. а Особенно если, не дай бог, ребенка. Вот им видней. А пока там упушили, но у, у кого-то ребенка не убило, он ему это знаете ли до лампады, ему покрасоваться на телевизоре в Минске там съездить, в Москве у него там интервью возьмут у Соловьева. Благородное дело, почему бы не покрасоваться? Но если ты руководитель, ты не о себе должен думать. А тех задач, которые должен, должен решать, чтобы твои люди жили нормально, чтобы они работали спокойно, чтобы они не боялись у своих детей. Какого хрена? Ну, Марк Анатольевич, не соглашусь с вами, что только покрасоваться за его... Да да, да, да, да, Время Я... достаточно. Почему? Давайте, Если давайте положительные дальше. моменты, тоже. Но давайте жизнь дальше. у нас не заканчивается давайте только дальше. на одной войне. Утешайте себя дальше. Утешайте. Все. Нет, никаких утешений. Констатация фактов. Только дальше. факты. Еще раз говорю, никаких положительных вещей Вот не будет. Будет только хуже. Будет только хуже. Вы что не понимаете, что бандиты идут на любые переговоры только тогда, когда они разбиты? Только когда они находятся перед, смер перед выбором э, смерти или договор? А когда такого выбора нет, не договариваться не будут. Давайте, ребята, это уже я говорю, это аксиум. С бандитом может быть только один разговор. Бандит жить не должен. Мы есть суд, есть закон. Мы же не звери какие-то, но извините может, меня. Уже? А, Нет, извините меня, здесь иско иначе. Они с оружием в руках пришли на вашу землю. Их вина не требует ни суда, ни доказательства. Они с оружием в руках находятся на вашей земле. Все. Это факт. Извините меня. Если бы каждого немецкого военнопленного во время Великой Отечественной войны, как говорится, судили бы судом, так тогда-то, тогда, тогда, тогда воевать некогда бы было. А был определен, раз он находится на нашей территории, в форме вражеской армии, с оружием в руках, его вина не требует дополнительных доказательств. И суда не требует. Ну, а не станем ли мы тогда похожи с ними один на один. Извините меня, что значит похоже. Когда-то один умный человек сказал, чем солдат отличается от бандитов? Этот человек сказал, солдат убивает намного больше людей. Но только бандит это делает для своего кармана, а солдат воюет за свою родину. А воевать за свою родину, это значит уничтожать ее. Не станете вы, не станете вы. Я же сказал, можете утешать себе любыми резонами, но это не остановится на которые падают на мирные дома. Ну, как вам сказать, мы все-таки все равно же сдерживаем, это, то есть реагирует вас, что ну линия да. фронта стоит уже шестой год на одном месте. Стоит, вот это ну, факт. Вот это. Она, она еще 26 лет может стоять. И каждый день будут лететь снаряды, убивать детей, убивать женщин, <соргут> убивать стариков. Пустите, еще 26 лет, постойте. Утешайте себя, ребята, утешайте. Но все-таки вопрос вот такого характера. Вы говорите о, о таких длительных сроках. А хватит ли силы Украины 26 лет, к примеру, так стоять? Извините меня. При а том, что... рокобесие, которое сегодня там происходит. А что надо бандиту? Ему нужно оружие, чтобы было кого грабить. Ну вот он у него есть оружие, у него есть кого грабить, кого убивать. Точка. Это может продолжаться и 10 лет, и 100, и 200. Но, но грабят они на сегодняшний день, если кого и грабят, то грабят уже... На территории подконтрольной, которая находится подконтрольной киевской власти сегодня. А я же вам сказал. Они уже не до нескольких не Они его убьют. Извините меня, у вас убийца Олеся И в правительстве нынешнем. Спокойно не суетясь. Зам министра он других дел, да? Пустили Козла в огород. И вы что думаете, у него психология изменилась? Нет. Возможностей больше, а психология так. Поэтому, Андрей, не стройте иллюзии. Не надо. Чем скорее вы избавитесь от иллюзии, тем лучше. И запомните, что с бандитом только один разговор. Пулей. Не хотелось бы. Хотелось Поэтому бы мирно. Вы знаете, а вас не спросят, хотелось бы вам и не хотелось если вы не отвечаете, говорит, у меня подобный разговор был с одним человеком из Днепропетровска в тринадцатом году. Зал, что вы меня убеждаете? Я не хочу, чтобы ко мне в Днепропетровск пришла война на мою детскую площадку. Я говорю, она тебя не спросит, напрямую. Потому что ты ей не сопротивляешься. Он добавил, меня, я вот бывший офицер, моя задача всегда была людей сохранить. Я говорю, поэтому ты и бывший. Он как? Я говорю, вот так. Потому что задача офицера точно и в срок выполнить поставленную перед ним боевую задачу. А сумеешь ты сохранить людей или не сумеешь, зависит от твоих умений и тактической грамотности. Так вот, сейчас то же самое. Надо людей уберечь. Прекрасно. А о том, что надо выполнять поставленную задачу боевую. Перед вами враг поставил боевую задачу. А вы не хотите выполнять предлогу сберечь людей. Но сберечь людей можно просто. Крикнуть, все пропало, ребята, спасайся кто может. Все, все люди сохранятся. Ну тут Марк Анатольевич с чем-то с вами согласен, с чем-то не согласен. По Это ваше дело. Да. Я высказываю свое мнение. Другого не будет. Я согласен с вами. Каждый человек имеет право на собственное мнение. Э, Какие-нибудь прогнозы для Украины, ваше мнение? Видели? При сегодняшних тенденциях, вот, присяганча рука. Моя э, фамилия ⁇ Соркин ⁇ Ни Ванга, ни Глоба, ни даже Ностарданус. Я могу сказать о тенденциях, которые я вижу. А тенденции я уже вам сказал. Потому что к 2024 году Путин старается создать некое объединенное государство из России, Белоруссии и каких-то частей Украины. Как это получится, я не знаю. Но тенденцию эту я вижу. По его выступлениям по поводу одного народа, по выступлениям на ток-шоу самых разных политологов, я это вижу. Как это будет, не знаю. Это мое субъективное мнение. Оценочная характеристика, так сказать. Так, может быть, всему свое время и свой час. Это ваше право. Я еще раз говорю, за вас никто решать не будет. Да. Тяжельник у нас с вами сегодня разговорчик получился, Марк Анатольевич. Но на были. пряники и не надеялись. Просто, да, что я и режиссирую есть? здесь, здесь это тестовое вот, какой эфир, есть? и режиссирую, и ну, участвую в самом этом Я когда-нибудь э, высказывался иначе, когда душой кривил? Нет, Марк Анатольевич, я не слышал, что вы когда-нибудь говорили то, что нравится или человек хочет слышать. Но, но над определенными вещами вы заставили задуматься на сегодня, если честно. Вот и думаете. Думать вот. всегда полезно. Человеку даны 10 сантиметров глазами, чтобы он думал, а не стенки пробивал. Ну что ж, спасибо. Напомню, друзья, в гостях у нас был Марк Анатольевич Соркин, политолог, коммунист. Это видно по духу, по всему. Вот. Спасибо, Марк Анатольевич. Пожалуйста, Андрей. Ну, до свидания. До свидания. Thank <laughs> you.